«Машинки. Говорящая книжка. Первое знание. Эта книга познакомит малыша с разными видами транспорта, вот. а с настоящими звуками машинок и яркими иллюстрациями малыш не будет скучать. Веселые стихи расскажет ему, как машины помогают людям.